Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы рассказать вам об одном из аппаратных методов повышения потенции. Называется он плод-терапия. Для нормальной эрекции необходим приток большого количества крови за короткое время к члену. Если вдруг в сосудах образуются атеросклеротические бляшки, это нарушает приток крови, соответственно, мы имеем снижение эрекции. В некоторых случаях при полной закупорке сосудов может возникнуть полная импотенция. Например, вот у нас нормальный сосуд вот, и нормальный кровоток, соответственно, вот сосуд, пораженный атеросклерозом. А вот полностью закупоренный сосуд, соответственно, кровотока здесь уже нет. Пациент садится на кушетку. Колба надевается на половой член. Во время процедуры в ней возникает разрежение воздуха или вакуум, за счет чего возникает постепенный приток Крови. Вот. И через несколько минут возникает искусственная эрекция. Очень важно, чтобы в процессе процедуры пациент представлял процесс возбуждения. Это помогает усилить эффект от лечения, так как за счет этого восстанавливается правильный рефлекс. Возбуждение, эрекция. Процедура совершенно безболезненна, она не требует подготовки и назначается в составе комплексного лечения с частотой 2-3 раза в неделю. Вы можете задать свои вопросы на официальном YouTube-канале Алан Клиник или в наших социальных сетях, я обязательно отвечу.